Здорово! Сегодня мы прибыли в батутную арену, чтобы снять очень интересный ролик. По крайней мере, такого формата еще на канале не было. Я эту фразу повторяю уже не один раз, но, как видите, приходится. Сегодня мы будем снимать так называемый, я не помню как это называется. Короче, суть сегодняшнего ролика такова, что мы будем выполнять какие-то вот наша команда, они скачет сзади, мы будем выполнять какие-то задания. Это будет очень круто, это будет должно быть смешно. Поехали! Дайте мне повеселиться, а то вы Первым свиданием у нас будет бой. У нас такое боевно и вот такие вот груши снаряды. Ну, по крайней мере, это похоже на все, не знаю, как это называется правильно. Мам, Мам проиграл. Давай раз. Смотри, вот сейчас я стану туда и возьму черную, и я точно всех выиграю. А главный наш оппонент.. Это наш, незаменимый оператор! С первого раза просто вынес машина! Ну что ж, как говорила великая инквизиция, не говоришь сам, дай говори другому! Как остановиться еще снять, когда ты завел крещение для головы только так? Великий блогер mm -hmm. проигрывает сразу. А почему я сразу улетел? потому что. Шо, как он проиграл! Я победил Я поддал Просто путься нет! Просто лучшие! Я НЕ ПОБЕДИМ! Нет! Вадим НЕ ПОБЕДИМ! Я тебя выиграл! Поэтому я чемпион мира! Следующий этап у нас называется баскетбол! А правило скажет нам второй Влад! Всем привет! Короче, суть правила! Мы начинаем правила. прыгать оттуда! Прыгаем по батутам и наша задача запросить кубики! Все! Лунки! Будет лунки! Ну что, поехали? Обычные кубики, которые лежат в яме. Итак, без действий слов начинаем. Поехали. <связывающие> Немножечко, немножечко упал Это называется Рука, жопа Рука, блин, ноги из как бы Начинаем Это было, наверное, эпично. Но не в нашем случае. А вот там было эпично. Ловлю! Лови! Ловлю. Ловлю! Ловлю! Ну и последнее у нас это с исходной. Проползти по яме, подняться по отвесной стене, прыгнуть назад и добраться на исходную. Кто сделает это первым, тот -то победил. Yeah, better run в общем, вот так как-то. Куда? Куда? Ну что ж, ребят, это было довольно-таки прикольно. Скажу больше, это было очень прикольно. Надеюсь, вам это видео понравится, потому что у меня оператор вошел в стену. Короче, если вы еще хотите такой же видос, обязательно ставьте этому лайк. Тьфу, блин, я уже заговариваюсь, Ставьте этому видео лайк и пишите в комментариях, давай продолжение. Огромное спасибо всем за внимание. С вами был вот этот вот говнюк. Я, оператор на все случаи жизни. Всем удачи. Всем пока! Пока.